Кто здесь был до меня? Чьи же вижу я тени? Кто оставил следы, меж которых и дом? Те, кто создал сей мир, не жалели умений. Кем же были они? Те, чей прах я найду. Может были дружны, и любовью безмерной, Они красили мир, чтобы мрак оттолкнуть. Или были строги, кропотливы, примерны, Свое им отдам, Но меня свой ждет путь Через реки, поля, Через тернии злые. Шаг за шагом, за каждым падением, взлет, Я ступаю вперед, И мне звезды немые Путь укажут к тому, что так сильно влечет. Красной лентой Авид, Свет далекой вершины, Там я нужен судьбе, Там меня ждет приют. И мне сил подольют Духи светлой общины, Те, чью вечную память Ветра обдают. Величавые пики Лишь ветру доступны, Волшебством Не иначе творили они. Механизму узоры, Дома неприступны, их творения красят обличие земли. Ими вечный молчание обед теперь принят. Но их память живет и пронзает века. И я здесь восхищаться способен ей ныне. Думать, что же оставит моя здесь рука. Я лишь маленький лис, что смогу я оставить? Все за мною следы туши смоет вода, И погибну, когда, чтоб красот не убавить, Мои кости под землю укроют ветра. Что же, может и так, но я движусь к вершине. Шаг за шагом, Туда, куда манят огни. Я ступаю в тени, Я ступаю поныне, Как когда-то, уверен, Ступали они. И каков же для них Путь к вершине заветный? Кем же были они? Те, кто был до меня. Может, веру пленя, Гордо путь взяв заметный, Они шли без оглядки В пустые края. Может, горы И реки им путь уступали, Под могучей ногой гнулся Столб бытия. Ну, а может, Храня лишь надежду, Вставали. Они были когда-то такими как я